Когда президент на коллективе Министерства обороны произнес еще одну свою очень важную речь. Она мне напоминала Мюнхенскую и особо подчеркнул, что наша безопасность находится в угрозе. Я полностью разделяю его оценки, так же как и разделяю позицию Шойгу, которая требует, чтобы все вооруженные силы, были сплоченные, а общество максимально поддерживало страну и армию в это трудное время. Мы сегодня подводим итоги самой короткой сессии. На мой взгляд, она была абсолютно непродуктивной. Я полагал, что когда президент всех нас напутствовал в Кремле, открывая, по сути дела, сессию, он призывал к трем главным вещам. Первое – сплотиться во имя достижения выполнение его послания, пяти главных задач, которые он сформулировал. Мы двумя руками за, чтобы страна входила в пятерку, чтобы одолели вымирание, бедность, чтобы все сделали для того, чтобы страна освоила самые новейшие технологии. Мы за то, чтобы был постоянный диалог и наше общее дело. Это дело мы предложили. Мы предложили 10 законов, бюджет развития, уникальные три Программы, которые обеспечили нас качественным и дешевым продовольствием, мы предложили закон образования для всех и полноценный диалог не только здесь в Думе, но и на всех площадках. И призвали вас в ходе выборной кампании реализовать эту установку президента. Более того, мы увидели, что граждане страны самоорганизуются, что у них пропал страх, что они понимают, что они потеряли великую страну. Сейчас это не просто ностальгия, а желание все сделать для того, чтобы восстановить порушенное союзное отечество, прежде всего укрепляет союз России и Белоруссии. Ища пути и выходы в Донбассе, который по-прежнему нацистско бендеровская свора обстреливает каждый день, мы протянули руку всем бедным, нищим, и наша фракция накануне Нового года все сделала для того, чтобы поддержать тех, кому очень плохо. Я благодарю своих товарищей, которые два дня назад отправили на Донбасс 93-й конвой 150 тысяч подарков для детей, которые там бедствуют просто. Мы приняли вместе с вами здесь, в Нигерях, в, в президентском доме отдыха 10 с лишним тысяч за это время. Я считаю, что это наш общий вклад, это наша большая общая елка для тех, кому тяжело. Наша команда провела смотр-конкурс детей из малобеспеченных бедных семей, несмотря на ковид. Мы все сделали с тем, чтобы эти дети почувствовали, что их талант нужен нашей державе. И мы многих наградили призами. Это наша коллективная елка. Продолжает свою работу. Астанина предложила детям, которым очень плохо и тяжело, устроить настоящий подарок по всей стране. И каждый депутат откликнулся на это. Я хочу и поблагодарить своих коллег, которые в ходе небольшой олимпиады, мы проводим ее каждый год, показали прекрасные спортивные результаты. Харитонова обыграл всех в бильярд. Он классный бильярдист, великолепный. Специалист в области сельского хозяйства фони обыграл всех шахматы, а бабич – теннис. Так что наша команда может гордиться тем, как встречает Новый год. Ну, поаплодируйте нашим чемпионам, а чемпионы чемпионы в Государственной Думе. Ну, что меня крайне беспокоит. Есть два подхода в трудную минуту к решению проблем. Первый подход – это полноценный диалог, поиск, решения в соответствии с сложившейся задачей. А время требует нового курса, нового образа будущего, ясных целей, политической воли, профессиональных кадров и сильной команды. Во всех речах президента это звучит. Берем и смотрим на нашу с вами работу, нашу, которую мы провели в течение трех месяцев. Она проходит на фоне невиданного вызова наших оппонентов. Рябкова слушаю 100 граждан нашей страны, арестованы и судятся в США. Из них две трети арестовали за пределами нашей державы. Никогда в истории нашей державы этого не было. 368 высших руководителей находятся под станциями. 578 организаций подвергаются астракизму и преследуют. Ну, невиданные вызовы. Поэтому на этом фоне исключительно важно все сделать, чтобы действительно выстроить новую политику. Моя личная точка зрения, что у президента Путина нет сейчас другого выхода, как внутри страны предложить новый курс и новую политику. Извне ничего не изменится, какие мы бумажки им не писали. Слабыми плохо разговаривают, тем более они нас никогда не слушали, когда мы слабели, нас просто всегда душили. Беседа с Едепинем, руководителем крупнейшей страны, великолепна. Ответы Путина тем, кто ему задавал вопросы. Падве, Сакурову и Сванидзе. Прекрасно, я под каждым словом подпишусь. Госсовет, я предлагал по науке и образованию, и вам специально разослал материал, он будет в ближайшие дни. Что в ответ? В ответ операции дестабилизации. В чем она заключается? Слушайтесь внимательно. Бюджет нищеты и вымирания. Кто нам давал право принимать бюджет, по которому даже детям войны не помогли? Даже Кудрин возмутился, что медицинская часть сокращена, а все, что связано с производством таблеток, не поддержано. Свертывание социальных программ минус 670 миллиардов рублей. Вздутие цен. Вот Путин будет отвечать завтра. В прошлый раз он оправдывался за то, что росли цены на сахар. Сегодня на все растут. На стройматериалы, на металл, на солярку 52 рубля. Электроэнергию для деревни 8 рублей при себестоимости 1 рубль. И так далее. И там ничего оправдываться. Надо было принять то, что предлагал Кашин вместе с нашей командой. Там всего было 15 наименований, все было в порядке, тоже отказались. Вывоз ресурсов докатились до того, что не только 80 миллиардов долларов уже перегнали за кордон, это 6 триллионов. Золото за два года разбазарили почти 600 тонн. Для выхода из кризиса я вам напечатаю новые деньги, но без золота вы не исправитесь ни с одной финансовой задачей. Надо понять, почему его выгоняют. Производим меньше, чем вывозим, никогда этого тоже не было. Разрушение политической системы. Трехдневки мало, дистанта мало, надомников мало. Теперь публичная власть, публичная власть, которая никого не хочет слушать. И даже убрали партийные списки на местах. Ну и будут упыри, жулики, бандиты и эти олигархи местные избираться. Скажите, кому это нужно? Никому не нужно. Ни вам, ни Володину. Путину совсем это не нужно. Ему нужна стабильность в 2024 году при такой финансово экономической и политической самой системе, не будет никакой стабильности. Атака на народные предприятия. Здесь обращался ко всем к вам. Идите, это предприятие, где женщины разбой орут, айверы, интерьеры. Сегодня разрушаются, даже вещи не дают забрать. В центре Москвы обращались к Собянину. Неужели он не в состоянии остановить эту полицейщину? Если бы Володин одно поручение дал бы, сейчас съездили туда, давно бы остановились. Женщины на стенку лезут, никто никого не слушает. На Грудинина просто навалились лучшие хозяйства и ничего не хотят делать. Официально заявляю, что народные предприятия, которые мы создавали вместе с Примаковым, Масляковым и мы не дадим растащить. Мы будем защищать, как отцы и деды защищали Брестскую крепость, Сталинград, Москву, сражались на Орлос, Русской Дуи. Что бы вы ни делали, не дадим разворовать и растащить. То лучшее, что и что рождает надежду. Прокурору 336 человек вручил наш великолепный свой прокурор, который Синельчиков. К чему он месяц молчит, когда душат хозяйство Саблинско-Полихатовской шайка. Почему такое происходит в государстве? Наши приоритеты известны. Мы все будем делать для укрепления страны и державы. Для этого у нас есть все необходимое, но вместо диалога после выборов 106 человек, 106 человек профилактировали. Многие отсидели, Бессонова 10 лет гоняют, обратился к президенту, но проявите милосердие к Новому году. Молчание, Байкуу 9 лет дали за то, что пошел на выборы на Камчатке, потом выпустили. Платошкина мордует совершенно непонятно за что, способный, грамотный человек, сказал, не понравилось, давайте под домашний арест год отсидел. Сына Левченко, даже не понянчил собственного ребенка, добавьте одну минуту, сидит второй год, всех Добрать выпустили по делу, кроме сына Левченко. Лежит материал у Кутина, дал все поручения, поручения все правильные, все законные, все нормальные. Службы как будто заглохнут. Я не понимаю такой логики. Я не понимаю абсолютно. Нам надо проявлять волю. Дети Донбасса, мы все видим, он, пройдите выставку, жуть берет. Давайте примем решение, признаем и скажем, прикроем всех после каждого выстрела. Почему не стреляют в Абхазии, Южной Осетии, даже в Приднестровье? Что проблема? Некая эта проблема воли, проблема ответственности. Я считаю, что подготовка столетия СССР носит принципиальный характер. А накануне еще будет столетие пионерий. Давайте проявим волю, давайте установим диалог. У вас пришли новые руководители. Я надеялся очень на Васильева, человек, редким опытом. Но у нас даже дело лоси рассматривали. Там шахтеры гибнут, тут сидим два часа обсуждаем. Накануне никого не собрали для того, чтобы обсудить. А ведь это вопрос диалога полноценного. Мы готовы к этому диалогу и будем все делать, чтобы он был в новом году. Но я надеюсь, что вы услышите граждан, которые требуют справедливости и уважения к своему мнению и своему выбору.